Я бы здесь построил свой домик. Ох, сколько здесь малины. Вот это я, ребят, понимаю». Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть и исследовать Вальхейм. В сегодняшнем выпуске хотелось бы просветить на такую интересную тему, э, как луга, в смысле луга, а в прямом смысле, ребятки, что находится на лугах, значит, что можно добыть на лугах, зачем нужно нам бывать на лугах и кто вообще обитает у нас на лугах на стартовой этой локации, Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске, поэтому, зритель, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя, как обычно, крутыми годными видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм. Э, Приятного тебе просмотра, а мы начинаем! В эту локацию, ребят, нас сразу же закидывает, как только мы прилетаем на огромном черном, значит, воробье, который выселяет нас именно в на лугах Ни в какой другой местности вы не а, появитесь На лугах есть, ребят, очень много интересного И вам сюда периодически придется а, возвращаться Ну давайте, во-первых, поговорим о том, какие животные здесь обитают И кого стоит вылавливать Во-первых, это у нас, конечно же, а, олени, которые дают нам ценные а, ресурсы Также, ребят, у нас а, на лугах существуют кабанчики Дают нам такие ценные ресурсы как а, кожу и как а, мясо. Олени же дают то же самое практически, но еще и иногда с них падают трофеи. Вот тут олень, похоже, вообще нас не боится. Давайте-ка мы на него сейчас устроим охоту. Отличненько. Олени, на самом деле, ребят, убивать очень легко. Буквально с одного выстрела из лука, даже из самого базового, с базовым уроном. Любой олень откисается одной стрелы. Охота здесь на оленей достаточно лайтовенькая. Вот тут вот, слышите, ребят, возле болота? Тихо-тихо. Вот, ребят, такие странные звуки, да квакающие, говорят о том, что на болотах у нас живут такие, значит, а, а, звери, как а, Никсы. Даже можно сказать не звери, а это как лягухообразные, лягухоподобные существа, вот такого зеленого цвета, с которых тоже мы добываем ценные ресурсы под названием хвосты Никса. Эти, ребят, хвосты в процессе понадобятся как ингредиент для каких-нибудь крутых усиленных зелий, или же их просто так можно жарить на костерочке, на вашем, да-да-да, и наслаждаться офигенным вкусничем вкуснейшим мясом, да. На, на, на раннем этапе игры новичкам это мясо очень даже а, подойдет, потому что альтернатив достаточно мало будет. А, монстров здесь, ребят, вы сильно много не найдете. Бывают, ребят, монстрики, которые выбегают на защиту леса. Вот такие вот, ребятки, трухля, трухлявенькие пеньки, да, а, грейдворфы. И от этих, ребят, пеньков очень легко отбиваться. Можно даже вручную, да, отрабатывая технику боя. Чем еще примечательная руга-луга? Да тем, что, ребятки, здесь просто-напросто обалденно красивая, тихая атмосфера Атмосферка. Я бы здесь построил свой домик. Ох, сколько здесь малины. Вот это я, ребят, понимаю. Я, ребят, построил здесь, конечно, бы домик. Но я, в принципе, так и сделал, что построил уже здесь свой домик. И уже обустраиваю свою а, базу. Но, на самом деле, это не самое лучшее решение, где можно построить свою а, базу. Обо всех тонкостях, постройках и прочем, а вы можете, ребят, узнать, перейдя в плейлист по Вальхейму, который находится по ссылочке в описании под данным а, видосиком. Ну, а мы переходим дальше. А, что можно интересного еще добавить? быть у нас на лугах. Луга, ребят, богаты всяческими ягодами, всяческими грибочками. Вы только посмотрите, ребят, на это изобилие малины, которую мы сейчас здесь нашли. Да, ребят, собирайте непременно все, и если вы это будете делать, то потом в процессе вы сможете варить более высокого уровня э, всякие зельки, всякую, всякую медовушечку сочненькую, вкусненькую. И вам гораздо проще будет а, с помощью всего этого варева а, выживать. Вот, ребят, те самые грибочки, еще, да, про которые я говорил, которые тоже у нас вводятся в биоме а, луга. Эти грибочки, ребят, можно трескать и так, прям голыми руками, сырыми, но лучше всего их потом в процессе использовать для приготовления также высокоуровневой а, пищи, да-да-да, которая будет прокачивать нас гораздо а, сильнее. На лугах также встречаются вот эти вот одуванчики, а, цветочки очень хороши при, при приготовлении также некоторых высокоуровневых блюд, а, непосредственно уже через а, котелок это все делается. Через какой, ребят, я сейчас покажу вам, через какой котелок. А, тогда, когда вы найдете немножко олова, а, то а, при помощи кузницы вы сможете сделать вот такой вот котел, в котором, соответственно, потом можно будет а, и варить Высо более высокого уровня а пищу. Что, ребят, еще примечательного на лугах? А я также, ребят, вам а поведаю. Луга богата, ребят, ресурсами, а различные древесины, различных камушков, дай... В общем, много чего здесь можно э, найти. От самого низкого уровня древесины до самой э, качественной. Ну, хотя, ребятки, здесь есть только лишь уро... низкого уровня древесина, которая получается вот с этих вот деревьев, и только лишь высокоуровневая древесина, которая добывается у нас вот таких вот э, березок. Да, повалили мы березу и достаем из нее высокого уровня древесинку, которая так и называется, ребятки. Она называется качественная э, древесина. Также, ребятки, на лугах, если рассматривать, э, допустим, э, заросли, лес и так далее, встречаются еще и, э, помимо животных и прочего, встречаются еще и большие тоже такие деревья, как... Дубы, вот, пожалуйста, ребятки, один из этих дубов сейчас перед вашими а, глазами. Что такое дуб? Это тоже, ребята, источник а, очень хорошего качества древесины, точнее самого практически а, лучшего качества древесины. На самом деле, ребят, я не знаю, что какая древесина еще бывает а, лучше, чем качественная древесина. Если вдруг, если вдруг зритель ты знаешь, подскажи об этом непременно а, в комментариях. Ну что ж, поехали дальше. Что еще можно встретить у нас на а, лугах? На лугах у нас, ребятки, встречаются еще различного рода старые построечки которые бросили викинги, которые жили здесь а, до а, нас. И поблуждав, друзья, немножечко по этим самым лугам, вы можете наткнуться случайным образом вот на такую полуразвалившуюся хижину какого-нибудь а, викинга, который здесь раньше был. Вам может повезти, вы найдете здесь сундучок, в котором можно будет хранить ресурсы. Еще лучше вам может повести, если вы здесь найдете какой-нибудь а, пчелиный а, улей. Да, такое тоже у нас а, бывает. И это еще одна фишечка а, лугов, что на лугах вы можете найти, ребятки, ульи с пчелами Из которых потом можете сделать себе дополнительные пчелиные домики из И в которых уже будет производиться сочный а, мед Вот, ребятки, вот это, кстати, жилище, которое мы сейчас нашли Можно будет спокойненько использовать под самый ваш первый дом Не строя и не зная навыков, азов по строительству Просто-напросто поставив здесь какую-нибудь свою кроваточку Разместив рядом костерочек а, Немножко подлатать крышу И вуаля, друзья, дюжно вашего времени будет сэкономить если вы найдете такую хижину и поселитесь именно в ней. Пойдемте, ребят, дальше Посмотрим, чем же еще примечательны Наши а, леса. Можно встретить Иногда вот такие вот брошенные Целые деревни. И вот такие Вот места, они очень хорошо подойдут Если вы, например, начинаете играть а, С друзьями. Ну, хотя, когда вы играете с друзьями Вы вряд ли будете селиться в этих колупах Но можно нехило так обустроить этот лагерь а, Так как здесь У нас идет более-менее ровная а, Поверхность. Расположение Естественно, вот этих вот маленьких деревушечек Доброшенных бывает совершенно рано Удобное. Иногда они встречаются и возле воды, в том числе, ну, вот сейчас у меня появилась а, именно в лесочке. Да, неплохая такая деревушечка, ребят, для, для реализации ваших каких-то планов и а, амбиций. Подойдет, ребятки, практически а, для любой ситуации. Да, здесь тоже можно, ребят, найти вот такие вот сундучки, даже с сокровищами. Но также, ребят, куча ресурсов, не забывайте, валяется у вас под ногами. Каких-то, ребят, особых фишечек здесь нет. А, на лугах, ребятки, в процессе, когда вы найдете необходимую штукенцию, да, убив третьего босса, можно будет также искать какие-нибудь клады. Тут много в земле зарыто этих кладов, поэтому как только вы приобретете после третьего а, босса а, необходимую штукенцию для их поиска, то можете смело пробежаться по вот этим своим старым местам и поискать. Возможно, вы где-то упустили какой-нибудь а, клад. Ну вот, кстати, ребят, то, что, то, про что я вам и говорил. А, в некоторых хижинах, да, вот в таких вот в разрушенных а, встречаются вот такого плана а, ульи а, с пчелами, добыв которых мы можем сразу же иметь возможность а, строить после этого пчелиные домики. Ульи добываются очень просто. Достаточно выстрелить в них, в них любого типа а, стрелой. Пусть это будет, ребят, зажигательная, пусть это будет какая-нибудь обычная. После, ребят, унич... Уничтожение Такого улья у нас появляется а, пчеломатка, с помощью которой мы сможем построить потом уже а, пчелиный домик. Да, и как только вы, ребят, найдете свою первую такую пчеломатку, у вас сразу же откроется рецепт а, создания а, улья. Ну что ж, какие можно сделать выводы о биоме луга? Луга, ребятки, это красиво, луга это легко Здесь можно накидать свою базу какую-нибудь, да, большую Потому что здесь очень много места Например, иногда попадаются вот такие вот огромные просторные поляны Которые можно разровнять при желании и сделать вообще по красоте Луга это всегда, ребятки, возможность выхода к воде То есть биом луга в основном всегда располагается ближе всего к воде и построив базу возле воды Ребятки, вы тоже для себя определенное преимущество Откроете это, вы можете и рыбку Там ловить, значит и плавать Сразу же по водичке вы сможете и так далее Короче, ребят, у биома лугов Конечно же много очень всяких разных интересных а, Преимуществ Я думаю, что а, рассматривать Его как биом для строительства какой-нибудь Своей базы а, все-таки а, Стоит, а что ты, зритель, думаешь По поводу биома луга Что ты думаешь, братишка не недорассказал И что бы стоило добавить следующем видосике по этому э, биому. Пиши, пожалуйста, в комментариях. Не стесняйся. Также, зритель, если у тебя есть какие-то офигенные идеи по поводу Вальхейма и не только, смело пиши мне в комментариях, задавай вопросики. Я тебе непременно на все отвечу. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует.